Вторая часть решения задачи D12. Мы в первой части уже определились с тем, что у нас дано, что нам требуется найти. Мы вспомнили и нужные нам законы и формулы, то есть решение, какое мы будем, какие будем использовать инструменты при построении вот этого моста. Давайте теперь запишем это все. То есть нам дано, нам дано следующее. Значит, рисунок, безусловно, нам дан, он многое проясняет в этой задаче. Рисунок простой. В общем-то, тело на наклонной плоскости. Только теперь тело у нас не, плоское, а не прямоугольной формы, то есть площадь контакта, а это... Какой-то цилиндр. Идем рассматривать. Вот такое колесо. Большого радиуса. Вот на нем еще один диск меньшего радиуса. Вот на этом диске. значит Это угол альфа у нас. Угол наклона плоскости. Вот на этом диске проведена, значит, у нас под углом бета вот я сейчас посмотрел на рисунок и думаю, а что же это у нас все-таки за угол бета? Где у нас угол бета? Угол бета. Почему он показан здесь бета? И что означает сила п? Определите значение постоянно под действием, которое происходит в проскочении. Что означает вот это P? Означает угол, на котором сила п, сила скорее всего, да, отложена от... То есть перпендикулярно, перпендикулярно вот этой оси, что ли, сила подействует. Ну, вот это я единственное, как могу трактовать вот этот рисунок. То есть, наверное, ось... Beta, ось проходит. Вот эта ось проходит под углом β. Давайте мы изобразим ее как-то вот так вот. Пускай у нас будет так, поскольку это заданное общем, значение, их можно начертить, 15 градусов. И вот сила P, соответственно, вот эта сила P, она проходит вот здесь, действует на маленьком радиусе, и она, соответственно, вот так вот перпендикулярно, что у нас? перпендикулярно сила P, перпендикулярна вот этой оси, которая отклонена от этой под углом бета. Что еще у нас? Вот это то, что нам задано. На рисунке 1. Сразу мы можем сказать, да. Ну, естественно, как и в задачах на наклонную плоскость, всегда мы будем направлять, что наши оси Х... И Y вот таким образом по традиции. Ось Z будет перпендикулярно То есть, смотрите, она будет на нас. Но она нам не нужна. Это ось вращения. Поэтому мы ее не будем управлять. Движение происходит в плоскости XY. Что у нас значит, есть по этой задаче? Значит, масса тела 200 кг. Радиус большой 60 сантиметров Мы его же будем... 0,6 метров превращать. Просто там, где будет 10 отношения радиусов, мы можем использовать и вполне сантиметры. Радиус маленький 0,1 метр. Радиус инерции тела относительно вот оси, проходящей через точку С, 50 сантиметров. То есть 0,5 метров. Далее угол альфа у нас равен 15 градусам. Угол бета равен 30 градусам. F сцепление у нас равняется 0,1. Дельта у нас равняется 0. То есть, что это означает? Ну, кстати говоря, я плохо изобразил 30 и 15. Но все-таки, если бы мы изображали аккуратнее, то 15 это угол, конечно, поменьше будет. Вот этот угол будет 15, это альфа. Здесь у нас будет перпендикуляр, вот это у нас колесо, вот это угол 30 градусов, побольше. Соответственно, сила P будет направлена вот так вот. Сила P. Какие еще силы действуют? Ну, давайте я их все приведу сразу к... На рисунке. То есть, это N. Сила реакции опоры. но Она здесь вот приложена. Далее, сила сцепления. Как она направлена? Это зависит от движения. То есть, если движется тело в ту сторону, значит, соответственно, сила сцепления направлена... Э, сила сцепления была направлена против движения, то есть, туда. Если тело спускается, то сила сцепления направлена, соответственно, вверх. Поэтому... Вот этим определяется у нас значит, направление силы сцепления. Поскольку мы не знаем сейчас, куда движется тело, и в общем-то мы должны изучить граничное движение, то есть в вот тот случай, когда оно вот как замерло, непонятно куда сдвинется, сила сцепления куда будет направлена, вверх или вниз, то мы можем направить, как всегда, когда мы не знаем направление вектора начин, мы ее направляем так, чтобы она была, имела положительные проекции. В данном случае она направлена по поверхности, значит положительно на ось Х. То есть это у нас будет сила сцепления, сила трения покоя, фактически. Что еще? Момент вращающий сопротивление качению. Если качение происходит так, то момент будет направлен. То есть, если качение происходит против часовой, то момент будет направлен по часовой. Если по часовой, то есть спускается, то против часовой будет момент сопротивление качения но его у нас нету он у нас равен нулю в других задачах если он значит, будет присутствовать вы можете добавить повторяю вот этот момент повторяю, поскольку мы не знаем вот как направлено движение вот мы сейчас предположили что направив вот таким образом силу сцепления момент должен мы соответственно то есть мы предположили что скатывается вниз и соответственно момент сцепления тоже должен быть каким пола Пало положительным то есть он должен быть он должен быть отрицательным то есть он должен быть направлен по часовой стрелке вот таким образом что еще значит у нас есть в этой задачке да пожалуй и все собственно говоря вот эта сила а силу p я зря изобразил здесь сила p изображена у нас сила p приложена все-таки вот, вот здесь сила p приложена на маленьком радиусе то есть вот здесь приложена сила p они здесь. Да, ну и конечно же, да, сила тяжести, сила тяжести этого, вот, вот эти силы. Раз, два, три, четыре силы действуют на наше, на наше тело. Теперь, что нам надо найти? Нам надо найти следующее. Определить значение постоянной силы P, при которой действие качения без скольжения вносит граничный характер. То есть, найти P со звездой, например, обозначим, при котором, значит, что какое условие выполняется? F сцепление равно... При котором F сцепление равно нулю. Далее. Это у нас то, что касается, значит, граничного... Случаю. Теперь, что у нас еще там требовалось, при котором под действием качения без скольжения, под действием качения без скольжения. происходит колеса массы, то есть сцепление колеса, с найти также для этого случая уравнение движения центра массы, если в начальный момент задано, то, то, то, то. то есть найти для этого случая уравнение Движения. То есть, в данном случае у нас надо найти, что уравнение движения это x от t. Зависимость y от t мы искать не будем, поскольку она равна нулю. По оси y центр масс не движется, то есть все характеристики равны нулю. Ну и поскольку у нас без скольжения, значит мы можем найти либо φ от t, либо X от T, они будут связаны ну, геометрией движения колеса, то есть без скольжения. То есть мы можем найти либо это, либо вот это уравнение, и между ними существует связь. Ну что ж, вот что нам дано, и вот что нам требуется найти. Давайте к решению приступим в следующей части.